Друзья, кто хотел быструю сыровяленую колбасу, буквально за неделю, вот ровно 7 дней и ты получишь тонкие, классные, длинные колбаски, которые ты и класс. Ну, можно, конечно, с пенным, можно с собой в кармашек положить там, на природу куда-нибудь сходить, да. Вот, как их делать, как их делать, я уже показывал, года 4 назад был ролик колбаски кнуты, но сейчас они более усовершенствованы. Ну, естественно, мы их усовершенствуем. Что нам потребуется? Нитритная соль, старта для колбас и специи на ваш выбор. солями корсиков, фуэт, салями милана, салями фелина, луканка или Финокьона Или все, что вы можете придумать, все, что вам придет в голову. Смешиваем все сухие ингредиенты, старты, нитритную соль и пряности. Как бармен мешает коктейли? Сами знаете как. Вот так вот. И, кстати, кнуты могут быть и сырокопченными, если у кого-то есть коптильня. Второй замес будет немножко отличаться. Смесь специй э, фенокьона и инстасоль для вяленя вместо нитритной соли. Оболочкой я буду использовать сосисочную коллагеновую, в ней хорошо колбаса вялится. Если не хватит, то добавим бараньи черевы. Оболочка пропитана маслом и не нуждается в замачивании. Смотрите, длина колбаски такая, столько отмерил, примерно, отжал, перекрутил между собой и вот свободный конец просунул вот сюда. Вот и все, вот такая хромосома получилась. Итак, друзья, прошло 25 минут, мы набили 5 килограмм 200 грамм. И еще осталась оболочка, где-то еще на килограммчик, ну, до 6, короче, в эту упаковочку в 15-метровую можно уместить до 6 килограмм фарша. Дальше что мы делаем? Мы должны поместить в тепло, в тепло где-то на сутки. Лучше, чтобы это было влажно, чтобы они успели стать красными перед тем, как высохнуть. да? Вот, поэтому можно повесить в ванной комнате или в душе просто аккуратненько, естественно аккуратненько, вот чтобы они процвели, они станут красными, завтра вечером они станут ярко красными, вот, а потом уже просто сушим как попало, вот как угодно, хотите на гордине, пожалуйста, хотите на балконе, пожалуйста, это сушеная колбаса, все-таки вяленые сложно назвать, это больше сушеная колбаса, но многие очень их путают сушеную вяленную колбасу. Спустя пять дней, ее можно будет есть. Она потеряет примерно 30-40%. Ну, если будет висеть просто на сквозняке. Все, увидимся с вами через 5 дней. Ребята, прошло 36 часов с нашего последнего с вами момента. Что я хотел показать, обязательно нужно показать. Вот вот как я их положил на ферментацию. Смотрите, они стали монолитными, они стали розовыми, плотными, да, и э, ферментация прошла. Теперь мы просто вешаем куда угодно, куда угодно. Вот я сейчас на решеточку положу себя тут на, на балкончике и все. Либо это балкон холодный, там плюс 5, либо это просто квартира, неважно. Вот видите, все подсохло, все, все идеально. И просто сушим, сушим трое раз суток, э, в зависимости от вашей влажности воздуха, естественно. И потом просто раз и ешь их, подошел, сорвал и съел. Это элементарно. Вот правда, вот это элементарно. Тут у меня общие, общие вяленя происходит, видите? В кривых, косых условиях. Так не надо делать, абсолютно нельзя. Но, если очень хочется, то можно. Итак, друзья, посмотрим, что у нас получилось. Значит, мы снимали этот ролик 18 э, февраля. Э, после того, как мы их сняли, э, набили, я положил их в коробку для ферментации, они покраснели спустя 36 часов. И спустя 36 часов я эти колбаски повесил прямо вот сюда. Вот сюда, то есть сушиться. Вот на эту решеточку вот как получилось, повесил. На подоконнике по сути, влажность вот сейчас у меня показывает на датчике примерно ну, там, 35%, ну может быть 40%. То есть мы говорим про просушку. Именно просушку сушку, а не Итак, сегодня 11 день с начала изготовления. То есть первые ну, примерно двое суток они полежали в тепле, да, в коробке. Потом они висели вот здесь. При влажности воздуха, там, примерно 35-40%, какая была дома. При температуре, какая была дома, там, от 18 до 25 градусов. И вот такими они стали. Они стали вечными, можно так сказать. И их можно брать с собой на рыбалку, на охоту, в любой поход. Пожалуйста, они уже не испортятся. Попробуем, что у нас получилось. Вот так вот они ломаются. А, пахнет фенхелем, это значит, что здесь смесь фенахиона и инстасоль. Для чего я добавил инстасоль, а не нитритную соль? Я думаю, что э, я сейчас упакую в вакуум, и хранится это будет примерно 2-3 месяца у меня в холодильнике. Да, э, при такой усушке, потеря веса воды, да, уже ничего плохого в них произойти не может, но на всякий случай я подстраховался, упакуем в вакуум, и это будет лежать в вакууме. А вторая часть у нас уже э, просто с обычной нитритной солью, которая дает вот такую вкусную картиночку. А? Сейчас попробуем эту и эту. Небольшая кислиночка, обалденно, обалденно. Долго-долго живешь. Очень вкусно. А здесь? О, а здесь совсем по-другому. Тут корсика. Обалденно. Мягкая, полная. Кислиночка одинаковая. Мне, мне все нравится. Обалденно. Вкусно, удобно и быстро. М -м -м. Еще момент про экологион оболочку. Видите? Коллагеновая оболочка, в принципе, отлично сохнет, вялится, все что угодно. И вот тут я даже хвостики не завязывал, просто их сейчас вот раз так отдеру. В принципе, все хорошо. Она съедобна, она хорошо жуется. Ну, по крайней мере, с, таким, с такой сушкой мяса вы все равно ничего не почувствуете. Между оболочкой и мясом не будет разницы. Так что так, все получилось. Это все упакуем в вакуум надолго, а это с нитритной солью. Я съем быстрее, быстрее, мне кажется, ветра делайте, повторяйте, у вас все будет хорошо получаться. Это вечные батарейки, которые могут храниться достаточно долго. А нам сейчас это важно.